Эй, hey, Фани, с вами Кьяни. И это опять разговорный видеоролик. Да, уже давно не выходили видосики. Но не расстраивайтесь. Скоро они опять пойдут. У меня проблемы <связать> кое-какие. <связать> э, так что подождите чуть-чуть. А на этом все. Спасибо за прослушивание. Всем удачи. Всем пока.